Друзья, я рад вас приветствовать э, на своем канале. Сегодня у нас часть вторая по изготовлению так называемой системы голосования. Я напоминаю, что я не пытаюсь именно сделать систему голосования, я пытаюсь показать, каким образом происходит трансформация проекта или проектов, наверное, правильно будет сказать, и солюшена в том числе, какие он претерпевает изменения в процессе разработки, что такое рефакторинг, и почему это, на мой взгляд, основная часть разработчика, потому что без рефакторинга приложение мертвое. Ну, вот все, в принципе, и сказал. Ну, в общем, я вас прошу подписаться на канал, поставить галочку, если вам понравилось видео, стать спонсором, в конце концов. Вот. А давайте переключимся в Visual Studio, посмотрим, на чем мы остановились, какие будем делать дальше телодвижения, для того, чтобы продвинуться в нашу сторону, Вернее продвинуть результат, а результатом я считаю веб-приложение, в котором работает голосование, которое берется из базы данных. Но опять же напоминаю, что суть показать, как управлять проектом, как его трансформировать, как он должен жить своей жизнью, а не конкретная система голосования. Она взята для, про... для примера, то есть чтобы можно было ну, на чем-то в общем-то экспериментировать. Переключаемся. Итак, давайте по порядку. Сначала запущу, покажу то, что у нас есть. Итак, есть какой-то вопрос, есть какие-то варианты ответа, высчитывается количество и процент. Ну, Давайте сделаем покрасивее. Например, по Lanswer а, проценты мы тоже покажем. Давайте здесь напишем дефис, а в скобочках вот так вот напишем проценты и добавим вот проценты и знак вот сюда, вот, чтобы было понятно. Давайте еще раз запустим. Да, ну вот примерно вот так это теперь выглядит. И... Давайте я переименую эту штуку и скажу, что это будет танцер просто. Ну, мне так будет проще. Итак, есть как бы какие-то задатки уже функционала. Есть у меня пол-билдер, который строит эту систему. Ну, давайте попробуем сделать одну штуку, которая, в общем-то, придется поправить. Тансфер, допустим, один. То есть идентификатор я также поставлю один, как у первого. И здесь напишу очень очень круто какой-нибудь и теперь попробую запустить приложение и как вы видите у меня здесь выскакивает exception, потому что у меня с таким идентификатором, который я обозначил один, существует несколько ответов и э, теоретически было бы написать здесь не сингл а first to default но тогда система сломается и в общем здесь у меня в любом случае single здесь определено правильно поэтому с этим нужно что-то делать так, что я предлагаю для этого? Ну, смотрите, при добавлении нужно проверить, что у меня нельзя добавить, как он называется, ответ, в который идентификатор уже совпадает. Теоретически мне вообще не нужно добавлять идентификаторы, потому что... В базе данных с автогенерацией это поле автоматически получит номер. И когда я буду голосовать, я буду просто кликать на конкретную запись, и система сама найдет этот идентификатор. Поэтому этот функционал на самом деле пока не важен. Более того, я предлагаю сделать идентификаторы, ну, ну допустим, GUID. Да? Мне нравится GUID, хотя он, конечно, немножко с производительностью. Некоторые проблемы имеет, потому что он гораздо больше требует для хранения. Ну, в общем, не важно. Давайте сделаем для начала то, что... Давайте по вашей просьбе я добавлю вот таким вот образом. Все время забываю. Вот сейчас вспомнил. Хорошо, что напомнили. А, смотрите, у меня а, планируется, что это все попадет в базу данных. В базу данных я привык складывать гуиды, То есть, вместо идентификатора, вместо интов, а, теоретически... Давайте сделаем следующее. Я сейчас создам э, сущность, которая называется Identity C Sharp. И это у меня будет класс. И он будет, естественно, абстрактный, потому что я не собираюсь создавать его инстанции. И здесь сделаю property.guid. Это будет ID. И, собственно, мне теперь нужно этот Identity использовать вот здесь. То есть, у нас унаследоваться от него. И, соответственно, вот здесь. Identity. Теперь у меня есть идентификатор. Теперь такое понятие, как ID, у меня невалидно, потому что у меня сам Answer, где он, вот он, у него теперь identity, это, это уже должен быть GUID. И, соответственно, я его отсюда удалю. И здесь у меня тоже будет э, GUID. Я пытаюсь приблизить к реалиям базу данных. Ой. <смех> GUID ID. И, соответственно, таким вот образом это как-то будет работать. Так, хорошо. Теперь получается, что вот здесь мне тоже потребуется GUID. Ну, конечно же, не тут, а вот здесь. Вот. И, соответственно, все сломалось непосредственно прямо вот здесь. Во-первых, мне нужно объявить. Ну давайте я вот таким вот образом сделаю Wait, uh, Ой bleed, uh, PARSE Я сделаю PARSE, чтобы он не генерировал Каждый раз новый А чтобы он получал вот отсюда Ну и здесь я сделаю вот такую хитрую У меня штука здесь, которая позволяет uh, Генерировать GUID В ручном режиме Очень удобно в любой программе Oops. Так, и парс, что-то мне не хватает. Гуит, парс, а, мне нужно сюда стринг конечно же, мне здесь нужно поставить не int, а тоже Guid. И теперь у меня, в общем-то, все должно сработать. И таким образом у меня получается, ну, давайте для эксперимента эти идентификаторы сравняем. ctrl -V. и, соответственно, я здесь должен указать, за какой идентификатор я голосую. Ну, это, конечно, неудобно, с одной стороны, то есть вот в этом варианте работы с консольным приложением, то есть мне придется как-то вот так вот голосовать примерно. Так, ну это первый, да, за первый нужно сюда, давайте тоже за первый сюда, и за второй давайте. Но, тем не менее, я буду это делать здесь один раз и в общем-то, нет, для теста я в конце концов консольного клиента потом просто удалю, да и так, вот примерно вот так вот я как-то голосую давайте проголосуем тоже за четвертого клиента этого сделаем вот так и за пятого Давайте тоже с четвертого, мне он тоже нравится. Давайте запустим, проверим, что работает все. Да, у меня все также же работает, ничего не изменилось, хотя, ну да, ничего не изменилось. Вот, что дальше? Давайте все-таки разложим проект по продуктам, о, в смысле, про, как это, solution по проектам, чтобы это как можно больше приблизить. Ну, давайте покажу статью небольшую на колобонга. Ком. Вот статья о э, проектов решений. Я здесь немножко попытался объяснить, какие названия проектов нужны, чтобы в них хранится. Так что, в общем-то, как для себя подсказка, так и, в общем-то, если хотите, тоже будете пользоваться. Итак, у нас Entity уже есть. Э, вот модуль или Entity или Domain, неважно, как это. Вы это, в общем, почитайте. Там про Clean что тоже на самом деле. Так, дальше. Мне нужен проект, который будет работать с данными. То есть, Application, Database, SpaceCase, Infrastructure, неважно. Давайте создадим такой проект. И, собственно говоря, это будет тип Library. Класс Library. Да, отлично. Соответственно, название Callabong, как уникальный идентификатор разработчика или компании. Дальше. Polling. Sist. нет. Систем это будет название продукта и теперь платформа, ну или модуль, это будет ну пусть называется дата, да, или Application, давайте Application в этот раз назовем, потому что у нас уже есть здесь будет будет Application. Так, сохранили, давайте удалим файл, который нам, собственно говоря, не нужен и давайте вообще все позакрываем и откомпилируем. Откомпилировалось. Теперь, собственно говоря, нужно распределить зависимости. Ну, во-первых, смотрите, у меня, что касается Entities, тут все чисто. Есть Sensor и yes, Ну, еще я, наверное, вот так сделаю. Base я так делаю обычно, когда у меня есть какие-то базовые сущности. И надо здесь тоже применить NameSpace. Они в базу не попадут, а если попадут, то только как то, чего он То есть у меня Sensor и poll, соответственно... Мы сейчас будем складывать базу, но перед этим нужно перераспределить. У меня, смотрите, есть пол полбилдер. И если говорить да, с точки зрения банальной эрудиции, у меня есть консольное приложение, в котором этот пол полбилдер используется. То есть, если я захочу использовать какой-то другой клиент, ну, например, веб-приложение, то мне этот пол полбилдер там потребуется, и я хочу его вынести на уровень аппликейшена. И, собственно говоря, это мне даст... Ну, э, Во-первых, мне здесь потребуется еще и пол-резалт. Давайте сразу его перетащу. И пол mm -hmm. отсюда я удалю. А здесь э, у меня using-пол-систем. Давайте пока удалим. Здесь делаем зависимость на applications. С entity уберем. И теперь, соответственно, э, вот здесь на application сделаем зависимость на entity. То есть, таким образом получается, что у меня, ну, если вот с точки зрения банальной эрудицы подходить, то есть у меня одна главная сейчас сборка, которая называется Entity. Она ссылается, на нее ссылается, нет, у нее есть ссылка на, нет, на нее ссылается Application, вот таким вот образом, а клиент, он ссылается на Application. Ну и любой другой клиент, скорее всего, будет зависеть э, от application. но это как бы в будущем, мы будем об этом посмотреть. Так, ну давайте отсюда выберем namespace. Собственно, здесь он нам не нужен. Здесь мы, э, ну теоретически нам здесь тоже не нужно. Мы используем entity, давайте откомпилируем. Э, Что-то все быстро собралось. Да, вот здесь у нас не давайте пересоберем. Так, закроем и посмотрим, где у нас есть ошибки. Вот одна, вот вторая. Это мы не, вводим, не можем в консольном приложении найти... Так, найти application. Странно, но он есть. Так, ну теоретически это может быть ошибка решарпера. Э, ну вот, если запустить, все работает. Э, ну, у меня есть такой плагинчик, который позволяет просто зарестартировать студию чтобы она сбросила все эти ошибки. Она достаточно быстро это делает. Вот, перезагрузилась. И как видите, ошибки нету. F12 нажимаем, попадаем куда нужно. Ну, в общем, имейте в виду, что иногда решарпер тупит. Но не без этого. Итак, у меня уже теперь есть приложение, есть Application, и в нем, в общем-то, и будет доступ к базе данных. В одной из своих статей, я, наверное, уже показал, да, по-моему, да, показал. Вот, вот в этой. Я говорил про то, что Application может разбиваться на дату, и Application, ну, обычно они взаимосвязаны, то есть, если вы делаете какой-то клиент, допустим, на DPF, вам все равно потребуется Application, то есть, обработка и, собственно говоря, к базе данных. Теоретически, чтобы доступ, и чтобы не делать две сборки, я обычно их склеиваю, то есть в Application, или Data я его называю, или Database, но обычно Data, ну пусть будет в этом году Application э, в моде. Давайте создадим для начала папку, нет, давайте для начала установим зависимости, которые я буду здесь использовать. Я буду использовать здесь ну, вот у меня есть такая быстрая кнопка Anti-Framework э, как Orm ну, мне нравится он больше всего. Так, я буду здесь использовать Tools. Он завис... имеет зависимость на дизайн. Вот здесь вот. вот. И я его тоже буду использовать, потому что я буду делать миграции и управлять э, э, структурой баз данных. Также я буду складывать это все. Ну, давайте для начала, наверное, будем использовать и memory режим. То есть я не буду это складывать в реальный SQL сервер. Я буду использовать это в памяти. Так, давайте пока все позакрываем, нам это больше не нужно. Раз у нас все работает, можно сделать следующий шаг. Для начала я создам новый класс, который назову Application ApplicationDBContext. Ну, по образу подобный как DBContext, только Application ApplicationDBContext. И DBContext это у нас, соответственно, entity framework, я пока делаю это все по очень простому способу, потому что нужно чтобы вам было понятно чтобы без усложнений каких-то дополнительных, например там идентификация, таблицы для хранения пользовательских профилей, самого профиля логин и пароль и все такое то есть я сейчас делаю без привязки к безопасности, поэтому имейте в виду, что так обычно не делается Итак, у меня есть application.db контекст я его все время называю так как основной базовый как DB-контекст который существует в приложении, если их несколько то они уже разнятся по названию соответственно и для начала давайте создадим свойство, которое будет нет, свойство, которое называется DB set это будет пол в хорошем смысле и это у меня будут и соответственно еще у меня будет answer и это соответственно будут answers так ну смотрите я вот эти вот подчеркивания как-то вот не люблю поэтому я сделаю вот такую штуку нулабл uh, disable нет disable и здесь я поставлю нулабл соответственно ну, пусть будет enable то есть я просто отключил проверку на null, ну, чтобы она не смущала меня эта штука. Но тем не менее я точно знаю, что для того, чтобы полы загрузили ансверы, мне нужно использовать конструкцию include. И это, в общем-то, нужно помнить, что всегда проверку на null ну делать. Итак, для того, чтобы у меня все это толком заработало, давайте сейчас проверим вот какую ситуацию. У меня есть пол, здесь ансверы и question text, они не имеют сетера И ставятся только через... Конструктор. И конструктора по умолчанию мне не существует. Ну, давайте в очередной раз сделаем эксперимент и проверим, что у нас пол и сохраняется в базу данных. Это, собственно говоря, легко сделать. Ну, например, ну, опять же, да, для того, чтобы это положить в базу данных, мне нужно model configuration, configuration папку, в которую я положу пол Моду configuration. C Sharp model, Ну, давайте я переменую Все-таки опечатался Pol Model Configuration Вот таким вот образом И это у меня будет Entity Type Configuration Соответственно, Pol Я его вот здесь буду использовать И здесь у меня есть Builder Давайте вот так пока сделаем лишнее удалим Собственно говоря, про что речь? Ну, во-первых, мне нужно его скопировать. У меня будет примерно такой же, только для answer, то есть для ответа configuration. Да, я неправильно назвал папку. Давайте я ее... Ну, для начала здесь напишем answer, answer. Соответственно, здесь мне тоже нужно написать answer. И, соответственно, вот здесь тоже нужно написать Answer. то есть это будет для а, конфигурирования конкретной сущности данных случая случае для того, чтобы база данных использовала ну, в общем, какие-то настройки той сущности, которую я буду хранить в базе данных а, давайте поименуем, собственно говоря, shift f2, configure. и теперь, ну, в общем, именование имеет значение, это, в общем, на мой взгляд, очень важно, имейте это в виду вот таким вот образом. Итак, у меня есть две конфигурации, они сейчас на данный момент пустые. Давайте начнем с того, что положим в базу данных настройки по, по, по, по Answer. Итак, у меня есть хэс который называется, соответственно, ID. У меня есть... Нет, давайте здесь точку запятой поставим. Builder Property. Я их обычно всегда перечисляю вот таким вот образом, что у меня здесь есть ID. Дальше у меня здесь есть void, есть persons, есть title. Вот так вот это как-то делается. Теперь я точно знаю, что у меня builder должен положить, собственно говоря, в таблицу, опять-таки, to-data, to, data. to table, да, как она там называется to table так, тут table нету потому что все-таки нужна зависимость которая называется та-та-та <мес> сейчас один момент design. design вот она все-таки она нужна ну ладно в особо ничего страшного и просторуха бывает поруха и таким образом напишем to table Oops а, relational, наверное господи, я что-то проперся relational, конечно я все-таки вас уже два раза сегодня лану. дизайн мне, конечно, не нужен но ничего страшного, я думаю, вы это переживете вот, появился тут таблица. Теперь я могу сказать, как у меня будет называться таблица. Она будет называться answers. Ну и теперь мне нужно указать, так вот такие основные поля. Значит, это мне будет из required обязательно. Title из required обязательно. Более того, head Ну давайте 512. Voids у меня ничего не нужно делать. И теперь я вот так вот скопирую это все, перенесу в пол. Здесь нажму Ctrl-V. Теперь это у меня будет называться таблица полса Здесь у меня есть question text, и задаваться он будет. Ну пусть тоже будет 212. И более того, у меня еще здесь есть answers. Но это уже не просто свойства, а непосредственно has many. Yo. Yo Many, да, has, has many answers и собственно говоря мне нужно будет указать сейчас я попробую создать миграцию она теоретически не должна сработать потому что, но, потому что у меня не настроено подключение к базе данных у меня не настроены связи давайте наверное этим займемся в следующем видео на сегодня наверное все пишите правильный код